Не отказывайтесь от возможности добавить к основным блюдам простой салат, он пробудит аппетит и отлично дополнит мясное горячее, хорошим вариантом почти всегда окажется овощной ассорти. Предлагаю вам оригинальный рецепт тайской кухни, а именно ознакомьтесь с тем, как приготовить быстрый салат на ужин из томатов и зеленой фасоли, острое и свежее блюдо отлично оттенит другие вкусы, вам должна понравиться заправка. Которую можно попробовать, и для других рецептов можно смело экспериментировать. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Помидоры нарежьте кубиками, зеленую фасоль нарежьте тонкими полосками, добавьте ее к томатам в салатницу, затем добавьте арахис, сделайте заправку, хорошо смешайте сок лимона. Рыбный соус, сахар, нарезанный перец и измельченный чеснок. Пропорции можете регулировать по своему вкусу. Подписавшимся, больше вкусностей. Добавьте заправку в салат, приятной дегустации. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Необходимые ингредиенты. Помидор, 3 штуки. Фасоль зеленая. 100 грамм, сельдерей 1-2 штук, стебель, базилик 0,5 пучка, арахис 2 чайных ложки, несоленый, жареный, перец чили 1 штука, сок лимона 3 чайных ложки, сахар 2 чайных ложки, рыбный соус 3 чайных ложки, чеснок 1 зубчик, количество порций 2-4. Щелчок, клик, нажатие на лайк,